Всем здравствуйте! Меня зовут Морозова Анастасия Андреевна. Я прохожу лечение в клинике 32 зуба. Когда у меня какие-то проблемы с зубами, я обычно прихожу к своему лечащему врачу, дородных Валерии Вадимовне. Она всегда мне помогает, всегда советует, если какие-то проблемы, всегда лечит и всегда дает советы. А также прохожу профилактику у Врачам отвеской Светланы Викторовны, она мне тоже всегда дает советы, всегда подскажет, как что сделать лучше, чтобы улыбка была ослепительной, и я не стеснялась улыбаться.